И снова здравствуйте! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. А теперь рассмотрим люмбага, например. Это боли в поясничной области, да, а, так называемые неясно, неопределенно от чего, да. А, то есть это может быть развернут позвонок, там, например, корешок нежно сдавливает, да. Это может быть, сомкнулся, ну, да. И вот в фасильском суставе, например, артрит образовался. Это может быть вот грыжа, выпячивающая назад, к сзади, она сдавливает корешок нервный. Это могут быть мышцы, это может быть ППС-сустав сократился здесь, да, или КПС сжат, сокрылит. Ну, в общем, идиопатические, про медицинские называются, да, то есть не причина. При любых этих болях, соответственно, больше используем растягивающих моментов, да, растягивания. Поставили под человека подушку плотную, подушка должна быть плотная, под поясницу. Прямо вот воздушными костями, на краешек подушки он ложится, да, чуть ниже, может, вот так вот. Ага. вот, и живот провисает туда. Соответственно, вот мы все вытягиваем, вот такие вот, моменты тут уже можно в поясницу продавить вот туда если боль не уходит можно добавить например растягивающий момент через ремень такой лайфхак от Олега Гудлина это ремень не чтобы шлепать, да, а чтобы тянуть приподнимите чуть-чуть поддвините ремень под вот подвздошные кости вот, подняли, назад вот так тянем, подзагонали, да? Раскачали, потянули вот так вот, потянули вот так. Э -э, только желательно не затягивать его, потому что может пряжка оторваться. Или берем вот так вот на бицепс и тянем его. Вот, так, чувствуешь, тянется? Mm -hmm. Смотрите, чтобы тут боли не было, не больно? Mm -hmm. Вот так вот растягиваем. Давай вытащим все, подушку вытащим. И вставай на колени и на руки. Такая поза стола. Mm -hmm. Типа как? Да, вот так вот. Полностью на прямой руки, на прямые руки. Э -э У человека больно. И вот э эту боль вы сами можете ему отпустить за счет того, что продышать это место. Смотри, вдох делай и туда погибать по леснице. Вдох. Как будто она тянется к столу. Выдох, вы не помогаете. Вверх. Потягивайте. Выдох. Да, Выдыхаем, да. <laughs> Что так? Еще ну, да. ну, лучше вниз когда тянем. Вдыхать все-таки. Вдох. Расслабляемся. Выдох. Не как кошка. Прям поясницу вот так. Раз. Ага. И туда. Выдох. Этот прием вы можете даже сами для себя проделать дома. Несколько раз. Вот так вот. Теперь опускается на локти. Ноги стоят, бедра должны стоять перпендикулярно. Перпендикулярно в стол. Так? Лучше к себе чуть-чуть. Да. Все, все, все. Опускаясь на грудную клетку. Руки вперед. Вперед руки прогибай. Это максимум. Максимум. Да, насколько у тебя получается. Здесь мы, соответственно, держим за таз, за крестец и протягиваем вот так вот, растягиваем все места. В 80% случаев забыл сказать, да, все эти гипотические боли это мышцы, виноваты мышцы, поэтому мы работаем с мышцами. Ну, до этого, естественно, сделали массаж, растерли. Теперь это вот растягиваем и можно вот так вот его прохрустеть кое-где там, mm -hmm. Да, Теперь вот вставай, со стола сейчас покажу. Туда поднимем стол чуть-чуть, так может туда, туда, к скелету, и так встанем. Также для самостоятельной работы, вот если болит поясница, да, то можно подойти к столу, встать, и вот на прямых ногах, и она тянется, тянется вниз, вы, может быть внешне это незаметно, да. Он оттянется, отдыхает, как вы уже привыкли к такому положению. Вот так вот встаете. Тянется, тянется. Отдыхает. Прогибается прямо вот так вот, да? Далее встаете вот так, если вы уже это выдерживаете. Тянете ее вот так вот. По минутке примерно в каждом положении. Можно вот немножко ногой вот так вот махнуть назад. Прямой ногой. Обычно. Выпрямляться резко нельзя после таких моментов, да? Сначала вертикализируем свое тело на согнутых ногах, и потом только распрямляемся. Также вот такой вот прием, ловите от Гудвина, тогда вы можете тазом костями опереться в уголок стола, вот так вот, и за счет силы рук себе вот натягиваем, натягиваем, там вот даже вот прохрустить, продергать себе. Опять же встаем так же мягко. И только потом распрямляемся. Теперь подушку. давайте. Пациенты такие, они обычно. Вот подмагче будут. Они обычно еле ходят вот так вот. Соответственно, подводите их к столу. Под вздошными костями так вот ложимся. Вот туда. И себе так натягиваем немножко на стол. А ноги висят, то есть они прямо вот расслаблены. Не стоять, не согнуты, а именно расслабленные. И обратно также встаем на согнутых ногах. Вертикально за счет силы рук себя распрямили. И только потом встаем уже полностью. Также сейчас ты ляжешь, да? Просто покажу, как поднимать пациента, ложись на спину, например. То есть самому ему тяжело переворачиваться там да и вот сгибать колени он даже даже не может вот до такой степени поднять колено ну, по прямым углом и тем более вот туда вообще не сможет сделать тогда мы его поднимаем с кровати под шею и вот так вот аккуратно раз угу. и развернули все дальше он сам может встать уже угу. так ну а ты давай теперь ложись вот так на подушку головой. Мне, вот, как я показал, вот так подходишь в мельгеле, угу. изображаешь страдающего В угу. поддошной туда, и натягивай себе на стол туда, туда, за руками, тяни так, да, только ноги да, да, да, только ноги расслаблены угу. Вот, соответственно, начинаем прорабатывать вот это место Шлепками Таз дополнительно отодвигаем вниз к ногам Невольно? Так. Mm -hmm. Здесь вот расширили расстояние между позвонками. Иногда при ударах ирадирует боль в ногу какую-нибудь. Mm -hmm. У тебя нормально пока? Пока нормально, да. Ну ты здоровая. Вот у них. То есть вы об этом предупреждаете людей, что будет там током бьет. Теперь растягиваем по диагонали, соответственно, за ось лопатки, а тут задний уголок. Воздушные кости растягиваем, хорошее растяжение еще вот такое, если вы ногой сюда еще упираетесь, вот видите, дополнительно чувствуешь? Mm -hmm. Вот, ну и соответственно, если позвонок, вот такой еще вопрос там был, если позвонок впалый, да, туда внутрь ушел. Листес называется, то, соответственно, в такой позе его можно подправить. Во-первых, здесь растянули, да, и над этим позвонком, следующий, один-два позвонка, мы толкаем вот туда. Выталкиваем. Если позвонок впал, ну, например, где-то здесь, да, с той стороны его очень тяжело подтолкнуть, да. Есть такой способ, вот, например, этот впалый, за соседние берем позвонки плотно и сдавливаем их туда прям внутрь. К нему тянем, тянем, тянем. Вот так примерно минутку. Держим, держим, держим. И потом резко отпускаем. Что происходит? Вот эти диски межпозвонковые, да, они упругие, они как резиночки такие. Мы их туда надавливаем, они неудобно стягиваются с двух сторон. И потом, когда отпускаем, они выкидывают как бы средний позвонок вверх. Так же самое с копчиком тоже, да, если есть Туда он ушел глубоко также его надавливаете есть такой способ потом резко отпускаете и он немножко так прыгает назад так вот вставай теперь также аккуратно руками У -у -у. на сунутых ногах У -у -у. все это крепко проговариваете, и только потом вертикально встаете если человек большой вы с ним не справляетесь на столе да то перейдем на пол давай сдвинем это все Ну, например, вот эту портфеле. Просто угу. ложись лицом туда на живот. То же самое, что мы на столе делали ремнем, можно сделать там -то через тряпочку, например, так-то складывается, помягче будет, чем ремень. Давай пропустим под тазом, так И давай. Вот, будет мягче. Так же вот назад тянем, расшатали, с такой подкруткой тянем, тянем, поплатно за позвоночном кости, да, да, да, вот и такой вот приемчик Встаем здесь, ноги чуть расшири, перпендикулярно позвоночнику, натянули и продавили своей ногой. Ох, бля, маленький, я понял. Все, все, да. по мы только демонстрируем. Ага. И вставай теперь как в пузу стола это как руки прямые на коленках uh -huh. перпендикулярно бедра uh -huh. да чуть пошире бедра вот так вот да вот она стоит прогибайся uh -huh. нет локти прямые чтобы локти были прямые разверни их вот так вот так uh -huh. нет так вот так вот вот, да, чтобы там устойчивая конструкция была здесь и здесь. Ну, нас только поясница интересует. Значит, тут вот этот позвонок, который выше, мы ну, продавили и туда толкнули. Это бывает очень больно, человек кричит, и, соответственно, но ну, зато потом все проходит. Позвонок, который с листезом, он выходит назад. И после этих процедур реально резко вставать нельзя. Надо положить человека, ложить на пол. На спину. на спину, на спину, на спину, на спину. Это вот мы уже рассматриваем такой случай, когда действительно очень больно. Вот вы все. Подними ноги. Вот так, вот так, И коленками вот сюда. На вторую. Ну, желательно, чтобы тут прямой угол был. Вот, Если низковато, да под коленки можно еще подушечку положить чтобы была такая натяжка натяжка поясницы угу. вот она чуть-чуть висеть угу. в воздухе поясница да и вот так вот минут еще 10 примерно надо чтобы человек после этих правок пролежал пришел в себя вот ну и потом естественно помогаете ему встать выбираем и он встает. Вот такие сложные приемчики мы проходим на тренинге коммуналки у Олега Гудвина. Но их еще много-много, еще 128 приемов есть. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. А лучше вам быть здесь и проделать все, все изучить на живой натуре. Со своими здоровыми золотыми руками и с навыками в них вы уйдете в мир, в жизнь, лечить и выздоравливать людей. До новых встреч. С вами был Гудвин.